Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас в вашей любимой рубрике «Снимаем маски». И сегодня к нам обратился интересный человек, замечательный блогер и просто отличный писатель. Обратился он к нам с очередной проблемой, связанной с обманом среди видеоблогинга. И сегодня вновь арбитражный суд, закон и, конечно же, я судья Эндрю восстановлю справедливость. Как заявляет наш истец Михаил, некая Амина Мирзоева, 2009 года рождения, более известная в сети как Тендер Лебае, создава на территории города Москвы преступную группировку, дабы пользоваться доверчивой аудиторией. Но правила нашего арбитражного суда равны для всех. Дабы не быть голословным, я как судья Эндрю прошу внести вещественные доказательства. 14 января 2020 года Михаил выпустил видео на своем канале, в котором он посвятил композицию некой тендерли бое. Реакция стримера была незамедлительной. Наблюдать ее вы можете на ваших экранах. Что за бит? Где взял? Рассказывай, мне бит нравится. Давайте угорнем. хотите так? А давайте так. Я сегодня пойду на студию, возьму у него этот бит, возьму его текст и переделаю этот трек. И покажу вам на следующем стриме. Хотите? Переделать так, как мне бы понравилось. Как сообщает наш ответчик, после данного стрима у него состоялся контакт с данной стримершей, за что арбитражный суд приговаривает его к 8 годам лишения свободы. Как заявляет Михаил, после данного стрима у него состоялся контакт с Тендер Льбае, в котором они обговорили некие вопросы. И Михаил остался ждать обещанного трека. Но по истечению двух месяцев дело так и не сдвинулось с мертвой точки, как сообщает нам Михаил. А что же скажет нам ответчик в лице Амина Мерзоевой? Я сегодня поеду на студию, возьму у него этот бит, возьму его текст и переделаю этот трек. И покажу вам на следующем стриме. Ну что ж, господа, прошу всех встать, суд идет. Именем власти что-то на мне, а также с помощью коллегиального решения присяжных арбитражный суд приговаривает Амину Мерзоеву к публичному снятию маски, а также записи ФИТА с нашим ответчиком. В противном случае ответчик будет вынужден подать второй иск. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.